Да. Мы поднимаемся вверх на Умихатару. Сегодня будет значит, видео с, с базой посредине Токийского залива. Сюда приехали на мотоциклах от русской компании ржавая все, Потому что влажность высокая. Я здесь первый раз, на самом деле, пока не ездил. До... Ну, как бы мимо проезжал, но не, но не заезжал вовнутрь. Здесь куча магазинчиков, какие-то игровые центры, какие рестораны, отели. Смотровая площадка. Сейчас посмотрим на Токийский залив. Так это выглядит. Черепашки там вот Токио уазис токио bay уазис тот платные биноклей можно посмотреть даже есть что она там держит птицу вот там интересно тоже вот там, интересно, тоже было бы спа... походить на корабле. Ну, блин, не видно ни хрена. Сегодня какой-то туман, и вот и за счет этого не видно вообще, ну еле-еле. А так вообще отсюда обычно Токио хорошо видно, вот там впереди он находится. Вот где вот эта белая Стелла, там идет туннельчик, то есть под водой здесь идет, он до Токио, километров 10, наверное. А в обратную сторону мост идет. Да Чиба. А это как бы островок. Нет, 30 обычно достаточно, если... Есть а, вон, нашел. Кому надо еще? А это какой? <свист> вот они поинцами? Вот этот точно по такого <свист> же бренда, по крайней мере, он... Э И я с ним ни разу это? не сгорал. Десятые, а вот купаешь, а не купаешь, это, правда. Зимки когда купаешься, не купаешься. это, от фото это? Я мы купаться не будем, нет? <свист> Сначала <да. свист> <Да, свист> Кто-то загар потерял забыли точнее дома ничего так красивенько вот видно отсюда вот как уходит бетонка вниз какие-то конструкции идут, чайки Так сказать, ничего особого. Тут особо ничего нет, ничего не видно отсюда. Вот. Поэтому, если вдруг захотите поехать в Токио на это уми Хатару. Вам нужна машина, либо же а, такси. Без этого никак сюда не, не заехать. Платная дорога. Вот, она не двигает. Объясните, человеку, что кататься на велосипеде километров работы это до сих пор. Нет, это смотря где работа, может там в 10 километрах от дома. Нет, а по там, Держи, не, не, ну скорую. да, может, Прествия. может быть, это самое, да, там. Вот, если, чтобы у тебя было три гектара, там, и а ты вручную пропал каждый день. Да да. Так утром ставлю, его заобретал, полил, пусть не испадает. Ну ты не Держи, туда посмотрим. Да, там какая-то бетонка. Наверное, туда нельзя спускаться, я так думаю. А? Посмотри, написано, чтобы дронов не запускали. Волоки. Не, ну все очень просто. Они сначала их всем продали, а теперь ага. перед летать gedacht... нельзя, uh -huh. все. <с <с да, да, да. понимаю. А это что-то, это, это место посадки собаки, <со что ли? Смотри, вон, нарисовано. Well, yeah, место для посадки собак. Velvet собак. Zolota, вот ну да, вот типа ты ее туда приводишь, садишь и все, как бы, да. Вон, видишь, там вот собака, они Не знаю, вот нарисовано, что. Ну да, вот и вот там. Точка, типа. <laughs> это когда да, и он на постамент это поставит и пойти отдыхать. Ну, самолеты даже летают. Корабли прям летают. Вот еще один. Ну, такая погода такая. Три. Вот это вот крепление, вот, что она строительство. А по садая. уходит И идет прямо от это, это А ты думаешь, Да, эти уже идут на полосы. ты Вот это... А нет, пушка. Да, сапуднес. Да, да, да. Да, да. с да. стороны да. Да, да. Да, да. Может быть, ну глянь, делай попеет поверх не подумать. Ну в смысле там надо, может, там победить. Я на догрест пойду. Когда устал как собака, надо идти на догрест. Там рыбачить, типа, да? Да не, а че, а что бы нет? А что бы может туристы? Может у них там курс какой-нибудь по. Рыбалки. Вот на лодках могут приплыть, спокойно Можно порыбачить. По да. Ну, как бы вид, вид, да, вид не тот, когда шуман. А, скорее всего, все лето будет вот так вот, до сентября. сентября. Да, хреново, короче. Потому что японское лето, оно вот такое. Ну, жаркое и ни хрена не видно. Душное. Да. да. Короче, ничего хорошего, Это Да. Летом в Японии хреново, не приезжайте летом. Вот так вот. Ладно. Будет еще что интересное, обязательно включу. Пока. Она до связи. Но. Вот. Вот им бы здесь еще бы эти сделать, ну, как паром или какие-то, знаешь, чтобы на лодках можно было покататься, было бы интересно. Здесь же порт, видишь, а... ну, да. Ну, да. какие рыбаки, на самом деле порты такие-то очень Ну, Попробуем. не, ну, не обязательно. Прям. Же, именно в этом месте здесь мало. Да. да, вот именно здесь вот, да, как бы, не обязательно в порт плыть. Они же надо на всю лицензию получать, ты что, нам, на мотоцикле нужно взять. Ну, да. Так что, тут том, никто на не вернулся. Я здесь не, вижу, я не, говорил, не, не, не прокат, как а лодки, которые просто как, знаешь, а -а -а. прогулочные, там тебя катают сами а -а -а. с лицензией со всей а -а -а. а да, да, да, и все за рулем как а бы. В парковках пиво же не наливают. И и вина рулем, вина не нет. А, это, знаешь, как да, как это вот мы по нему ехали, и вот в одном месте там было расширение. Вот эти крылья вот вдали, это вот оно и есть. А ну это что? ну, воздухозаборник, чтобы <съем> там не задохнулись люди. <съем> <съем> ну, две трубы, да. <съем> Потому что он длинный там же выхлопных газов много и вообще как. Бы... А, да. А, конечно. а конечно. вот там вот фумпирон нарисован, да, там вот паром еще ходит. А, да, да, а, я... а, я... а я... там это... Токио Анфель где? Да, да, да. А, да, для машин, которые, да? да? Да, да, Он там для машин тоже, но мотоцикл тоже. А глубина там или который... сколько? Глубина? Да. Туннеля именно. Тут, Метр... не много, тут немного, там буквально 40 или... Там... 50 метров там было написано. Где да. я не знаю, но... Вот эта вот глубина где-то 40 метров. Достаточно глубокий, чтобы по нему любые города ходили. Поэтому... Да, с 50 40 метров 40 хватит. Метров пластили, но... Но. Не, Ну, с то конечно. На самом деле больше 15 ну хорошо, возле причальных стоит больше 15 О, блин. Да, потому немного. Да, и даже даже океанических у них такой осадки нету, Да, да. там. да. Да, да. Ну да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Вот. Вот. Вот. Вот. канал, ну, Панамский, Панамский канал, канал ну, они да, имеют да. разную ширину и у них, соответственно, разные допуски на суда, как по посадке, по так и по ширине. Естественно, там Чтобы же основная масса да, паромов, паром ну, этих танкеров. Прямо там. они там называются, там как-то там, ССО какие-то там, no, no, no. ССО какие-то, я уже не помню название. А. рыба, тут же рыба? А, вон рыба. Рыба, съели уж давно рыбу, елки палки Что тут есть еще? Можно даже вот... Что там, поминальная служба? Да, а. Это самому можно, да, бить туда? Может, туда. Ага, курилка. Дайте, кто любит покурить. Руль, штурвал, конечно, не крутится. Да, вообще намертво приварен печалька это что такое она это показано где что находится если отсюда смотреть туда понятно все 100 йен 100 йен Мы сейчас поедем вот так по мосту потом пересечем полностью чипы вот так насквозь а потом побережу, примерно. Нет, там я даже Либо, не знаю, как Ну, вообще, да, с хайвером. Покажу подряга, там есть два варианта. Чисто не берется в хуже кури и по берегу доехаю. Это... Вот такое вот у Михатару лата. Вот, а. Будет еще что интересное, я обязательно включу. Ну, а пока, до связи.